У человека нет мотивации что-то делать, когда у него все хорошо. Потому что мы так воспитаны. Потому что у нас нет понятия духовных измерения. Потому что мы зашиты в материальный план, на физическое тело. На самом деле тело – это инструмент, который дан нам для того, чтобы мы могли развиваться, изменяться, очищаться. Самое главное в этом мире – это сознание. Сознание первично. Сознание двигает энергию. Энергия двигает кровь. Мир устроен гораздо тоньше. И э, главный закон этого один из главных законов этого мира, этого мира это закон подобия. Подобное притягивается к подобному. Поэтому, когда вы живете mm -hmm. в высоком состоянии, когда у вас ну, приличный, более менее нормальный уровень сознания, то вы притягиваете к себе обстоятельства жизни более высокого уровня.